собственно, более-менее две выраженные проблемы. Это у меня были плеча болты. Mm -hmm. И ну, дискомфорт представляет, например, вот так вот. Не могу, совсем mm -hmm. разворачивать. Еще щелк. Ну, год-полтора, может, два. А полтора. После чего и случился? Да, это на тренировке я упал. На хоккей. Когда долго сидишь, ну, люди, жизнь неудобная. Вообще просто после каких-то нагрузок может тянуть то левую, то правую, вот так вот заднюю поверхность и уходит вот сюда ну, угу. Лежишь, Жаль. даже? Ну, можешь, да, перележать чем-то не так. Весь Когда внуки. ноги отдает, да, это началось после того, грубо говоря, как у э, меня так сыграл, я так потянулся, резко затормозил ну, потянул, ну, потянулся. Да, да, и утро все так это с клюшкой потом ходил. Угу. Потом отпустил. И вот, ну, вот эта часть, она как бы, я чувствую, что вот так. Ну, да. а как у него. Вообще чаще вправо. На ну, из семи позвонков как у вас два на месте? Из семи, да? Ну, <с> они С1, С1, Я думаю, что здесь не такая у вас, вот, помните, я говорил вам, когда позвонок глубоко ходит, у вас больше 30 градусов поворот. То есть даже если вы приехали на хирургический стол, ложиться, то есть есть такая операция, зарезается здесь, открывается, присвеживается скобы к позвоночнику, вставляется арматура, У вас бы не взяли на операцию, потому что у вас, получается, у вас более чем вторая степень, больше вторая степень переходящих, третий сколиоз называется. Вот, Ну, это приобретённое, в сделал. Это сгаданность? Вот, с... ну, тогда было, но хоккей добил. Угу. Потому что сейчас... вот Мне сейчас... Вот, вот это видите? Вот это вот. Верхних ребятик, вы чувствуете, да? Угу. Он сейчас у вас под боковой мышцей. И мне сейчас нужно залезть к вам под боковую мышцу. Чтобы его развернуть, оттуда надо вытащить. То есть он повернулся настолько... Вот эта верхняя часть. Вот эта верхняя часть. Он повернулся настолько что зарезала, вот, вот эта мышца она проходит рядом, mm -hmm. она просто влезла под эту мышцу. Мне сейчас надо его оттуда вытаскивать. Nice. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодец, лежим, отдыхаем. Выдох. Выдох. Дох. Выдох. Дышаем. Дыши, дыши, дыши. Глубже. Не забираем. Вдох. Нормальный. Выдох. Вдох. Выдох. Помнится. Вдох. Вдох. Все. Замедляем дыхание. Все отошло у нас. Все, молодец. Слава. Ага. Здесь посильнее было у вас. Чуть-чуть сильнее. А, Она еще не трогает часть. Здесь. Нет, здесь было слабо-слабо, перестало Здесь было сильно, поехали Ну, слабо Так, а вот так Чуть посильнее у -у -у. Ну, Сейчас мышцу втыкаю Здесь Мы еще что Ну, меньше чем... Меньше, да Здесь было сильнее, чем здесь было Сейчас, что у нас осталось? Ближе слабого, чем среднего но сейчас оно сильнее, чем Я здесь. Я просто чувствую, что идет давление, но боли как таковой нет. Угу, отлично. Еще раз здесь. Здесь чуть побольше. Ага, угу, был бы здесь побольше. Вода. Вдох. Вода. Умница, поднялся. Дышим. Молодец. Вниз, вниз, вниз, вниз. Поднимаем. Силы вверх. Поднимаем, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Поднимаем, поднимай, поднимаем. Ага, да. все. Слава. Выдох. Ну-ка. Опасно, нет? Блин, страшно, но вроде ничего да. не чувствую. Да. Нажила рука, нет Заводим небольшой тормозок себе. Такой на пол-литра не так, чтобы открывался, да, а вот просто кнопочка раз глотнул. То есть там вода, как я вначале вам наливал, там 45-50 градусов должна быть, чтобы не Для чего это нужно? То есть, 3, каждые 30-40 минут вы делаете минимум 3 глотка просто по жизни. Да? Это раз. Вы расслабляете нервную систему, расслабляете э, кишечник. Второй момент. Хочется есть, выпиваем 180 мл, ну то есть стакан горячей воды. А зачастую потому, что не хочется есть, а зачастую это желчь закинулась в желудок и раздражает его. Если не хватило первого стакана, через 20 минут я жду и только через 20 минут, и еще один стакан такой. И если после второго стакана, вот то есть, который через 20 минут, еще через 20 минут я все-таки хочу есть, значит я реально хочу есть. А до этого я не хотел. Это было просто нервное напряжение, давало избыток и выработки желчи, да, то есть и вот так вот происходило.